Всем привет, и сегодняшний выпуск упоротых экспериментов будет немножко особенным, потому что, во-первых, болтовки я еще никогда не ломал, но, во-вторых, и что, наверное, самое интересное, я прямо пошагово покажу вам, что же происходило с уроном и ваншотами штейдж-скаута по ходу его поломки. В таком формате экспериментов я еще не проводил, поэтому, если понравится, не забудьте поставить лайк. Для начала просто демонстрация того, как скаут с глушителем ваншотит по бронежилету питон. Но до определенного расстояния тут стоит отойти чуть назад и, сами видите, не ваншоты. Итак, первая потеря урона произошла после поломки до 79%, 315 урона у скаута. И как мы видим на ближних и средних дистанциях с ваншотами, вроде бы все хорошо. Такого количества урона вполне хватает, чтобы пробить, ну, практически любой бронежилет, но на дальней дистанции начинаются проблемы, происходят не ваншоты, причем каждый раз. Эта самая поломка уже начинает ощущаться, но играть, в принципе, еще реально, потому что мы просто можем добивать. Итак, второй уровень наступает уже на 59%, урон уже 262%. И вот тут уже серьезно начинаются определенные проблемы, потому что не ваншоты происходят уже на ближних дистанциях, но знаете, как-то через раз. Да, не как бы есть, если попадаешь ровно в тело, но стоит только зарандомить в ногу или руку, то сами видите. Третий уровень уровне уже 34% поломки, урон при этом составляет 227 единиц. Ваншоты бывают только по стандартным пацанам, причем по всем остальным стабильно не ваншоте даже в тело. Тут знаете, игра превращается в некий симулятор опрокидывания, когда для убийства противника требуется два выстрела, причем вторую из пистолета. С одной стороны это даже прикольно. О боже мой, 19% поломки и 175 урона. Про то, что такое ваншот я уже забыл, скаут убивает уже с трех попаданий, и вы сами видите какая-то боль. Кстати, даже на 3% поломки урон остался точно таким же, 175, и вот эти проверочки на ваншоты выглядели примерно вот так. Да, это не ваншот в стандартном в упор с пламя-гасителем. Ну-ка, проверим теперь питон. Блин, ну хотя бы с двух выстрелов, я уже думал, совсем все плохо будет. А если с глушаком? Что? Неужели три выстрела потребуются? Офигеть, ну-ка, сейчас проверочка с глушителем с дальнего расстояния по головам. Блин, ну хотя бы в голову-то ваншоты остались, и то хорошо. Скауты все-таки доломал до 0%, как вы поняли, уже СВДшка появилась. Все, теперь починим. И осталось только поставить лайк. Сразу расскажу о крутом конкурсе, правила очень простые, а приз фобармст уже навсегда, всего лишь что нужно оставить комментарий под картинкой в инстаграме и подписаться, чтобы не пропустить итоги уже 12 марта. Участников очень мало, так что шанс большой у всех. Ссылка на пост в описании.